И всем здарова, ребят, с вами я, Ваняк, и мы с вами продолжаем проходить Бэтмена Архема Origins. Бэтмен, начало Архема Origins The Complete Edition. Конечно, The Complete Edition. Потому что, ну, какой еще, продолжать можем играть. <звук> что делать, вот в чём вопрос сейчас у меня возникает в общем-то 4 брасфорский монреал сплэш дэмэдж шлёп дамаг шлёп дэмэдж пэтмен архам порженс грузится the ways nvidia it's meant to be played mm -hmm. It's mean to be played. Поэтому нахморщен, спойс, продолжаем контент идёт. Подождите, но ну, подождите, чё ну. южный год, 30 марта. Сегодня сюжет продолжаем игру. Короче, весь мир с наших нас проник в канализацию под полицейским управлением Готэма. На Накажем можно. Казушки, Нигма, чтобы открыть код Мне дополнительные локации для всяких там заданий Так, Берли, так, на F так надо не надо я понял куда надо но как туда попасть очень вопросом главное так не нам надо на их так понял не стать где я не был не буду никогда но я не знаю как туда про проникать вот реально не знаю как туда проникнуть ребятки это здание кстати одно из тех Не, ну я не вижу тут места, куда можешь проникнуть. Ну и все. Ч тут так? Как ничего это чудо проникнуть. так, стоп на это, на x не, я реально, ну реально, ребят, не знаю, как туда попасть как-то сюда проникнуть. а, не может здесь? на x, а, вот для контурных пробел а вот бля, там же канализация ту же Жокеры. сюда идти нет сюда идти не надо нам сюда идти нам опасно сюда идти нам опасно Сюда, а вот сюда, так, подрывной царя, взрывчатка свободная. Взрывчатка свободная, сейчас выясню, так, взрывчатка, так, не взрывчатый гель, а взрывчатка, значит. Это как те липучки. Не, как что нам надо туда, в ту сторону, но... Как-то здесь, я пока что не знаю, хе. Это ведь чермаски, не ожидаст речь канализации? Хорошо, хорошо, хорошо. А, смотри. Этот в красной одежде, он прям как Бэйн, ей богу, ребят. Ёпта. Их контрударами оглушать этих людей в красный. Мастер единоборств, новый трофей персонажа на этом. Карты стани не Открыт новая карта. Так. А их. Детонатор. Так. Ну пока что не знаем, ребят, что Джокер будет с нами даже в те времена, когда нам вообще этого не надо будет. Компун. Не пить. А, не помню это место. Помню это место, да, я помню. Я думаю, как туда добраться. Вот в чем дело, я нифиг, ничего не вижу. Когда играю в Б, для себя не не Change, который никогда не сделал, наверное. Два врага обнаружены. Mm. <sighs> Так, ну на шеврованский так, сейчас сломаем это устройство. доступ на сос, доступ. А там открывается сейчас. Люди черной маски. Ну мы-то с вами все прошарим же. Мы же знаем, что это Джокер, блин. Мы же знаем, ребят, что это на самом деле не черная маска никакой, а Джокер. Полиция то связь. Так. Были... Так вообще можно любую серию игр с тем, что локация однообразная. всех оглушили. Все выше, и выше, и выше, и выше, и выше, так, а тут дальше, так, что дальше делать, куда дальше? не не не не не нет, не нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, он на подходе нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, и нет, малыша мешаживай, брат. Друган извинит, но ты мне мешаешь. И вот-то вс ⁇ И, и вот-то вс ⁇ Как на ну, искать. Нужен данный. Афи, проведи ДОСК Национальным дан данных. Дос есть. Теперь вы можете провести из ДНК. еще я отсылаю ДОСЕ по Эта фото была сделана в ночь убийства. За полное. ДНК может рассказать больше. Но вот у пути полиции Роман Сеонис принадлежит коммерческий банк Готэма. И он, если бы я на митскую защиту, пускай что его. Айфред, я в основном чтобы разбудил Лейстауэрс. Вот как было дело. И он сейчас будет... могу. Сейчас год спали, считает что Роман, сь, он смерть. Убить пингвинов в ходе войны за пределы территории. Но я знаю правду. Как напугал девушку Сиониса, он отправил ей свое надежное укрытие. А сказав, что все не надежно. Сионис пришел позже, готов к неприятностям и нашел их. Это такое дело. Роман всегда был парной, наверное, наверх, поэтому он протянул так долго. Он отправил двойника, чтобы заставить врагопросток. Но он добился успеха. Была не Сионис ее проиграл. Убийца застрелил двойника без колебаний, но сам Роман ему был нужен живым, чтобы заполучить получить деньги в помене стенбанке Готма. Что получилось с Ионисой, оставалось только заметить следы. Огонь а убил девушку с Юнису. Что за монстр мог заставить человека убивать своих любимых? Джокер. Вот таким я хочу. Сперзнак-то ити. Коммерческий банк Merchant Bank. Ну да, логично. Я так говорил, ребят, что Джокер... Поищили информацию по Человеку Джокер? Артур Флекс, надо искать информацию. На самом-то деле боевая броня, полицейская броня, потому что, ну, огнестрелы тоже бывают разные. И да, ищу сэр, хм, но что-то ничего не нахожу. А что вы о нем знаете? Он взял за черную маску. заложник Так Сионис не погиб? Думаю, нет. Насколько я могу судить Джокеру, он нужен не живым. Джокер, хоть его помощь проникнуть в коммерческий банк Готэма. Я сейчас направляюсь сюда. В коммерческий банк Готэма. Бэтмена, как Бэтмена, никто еще не знает. Канализация Бернли. Эх, я уже в этой канализации мне столько много раз проходил. А это часы. А это база данных серверная. Это дверь. А это тут канализация Бернли. А ты, Альфред, все еще заботишься о том, что... кто костюм его будет. Кто костюм ваш будет чистить, сэр? Я ж буду. Barely... Ты вот вас всей души вас со всей, всей души, вас со всей души приглашают на чаепитие. Это грандиозное мероприятие, грандиозное мероприятие, это грандиозное мероприятие, которое проводит шляпник. Мы надеемся, что вы придете, вы придете что вы придете, мы надеемся, что вы придете и повеселитесь с нами. Приветствую, Бэтмен. Я Джеррис изобретатель, предприниматель, Галантерейщик в свободное время. Наверное, тебе интересно, почему я тебе ищу. Я хочу... Обсудить с собой предложение о сотрудничестве. Помогите, пожалуйста, если вы не слышите, он хочет... Не обращай внимания на Алису, бедное дитя слегка тронулось, ну, не мудрено, учитывая, что ей довелось пожить, но очень скоро ее рассудок снова будет э, ясен, как майское небо, не беспокойтесь. носите шляп носите шли на шляп кот Ш... шляпы носите на шляп безумный безумный код Безумно шляп. Эм, ладно, попробуем, короче. Если бы я знал, как отсюда выбраться, блин, я бы отсюда бы давно выбрался. Так. Магазин шляп. Мага а, магазин шляп! Ну... Вот все из Готэма, честно говоря, думали, за нафига бы костюм нужен. Ага, там в итоге скрывается какой богатый. Богатенький. Я просто, я делаю что хочу. Богатый. Матом извините, не хочу ругаться, я не Моргенштерн вам, не Моргенштерн, не хочу матом ругаться, и не вижу в этом смысла, Ну, он, короче, богатенький человечек, короче. Народный мститель. Превосходный мститель. Кто-то тут был до меня. Конвентри. Ковентринри. Округ Даймон Парк. Вот у пионеров. Мы с вами идем пока с по основному сюжету, ребятки. не на второспенные задания не по второстспен пока что идем мы с вами ребят заданием а по основному Эй, тут бой. Ну да, за голову Бэтмена тут назначена награда очень большая, очень крупная денежное награждение. Черная маска так, у, так умудрился сделать за голову Бэтмена без маски. Хотя мы же все сами ребят прекрасно понимаем, что это Джокер. Такого Бэтмена всем, ну, не всем, ну, ладно, многим. Сейчас, эм, раз. Ах, не могу же я его так оставить одного, а? Друг, иди сюда. Котманский мост пионеров. Мистер Вейн, вы чё, не умеете плавать, а? Мастер Брус, вы чё, не умеете плавать, что ли? Это, вот это вот место в Вархам Сити потом будет, короче. Я знаю, я проходил же игру на стриме, на... На ютубе с вами, ребят, мы же проходили вместе игру, а. На ютубе с вами игру проходили же? Проходили, дам. Это бэд. Не, ну итак, игры, и так игры серии Бэтмен Архам они должны быть темными, чё? Это Бэтфри. Ну чё, ну я Бэтфрик, ага. Столько рож... Столько лиц он поломал, а? Бэтмен. Брюс Уэйн, точнее. Не, ну а что... Людей в это время очень мало. То, то можно просто объяснить одним словом. Рождество... Люди готовятся к Рождеству. Не, ну, я понял. О, кстати, точно, что же Рождество в игре Batman Origins? Как разки сейчас я это увидели, все ребят, все люди, наверное. Ради своих родных и близких. открыто не ну мы же эту игрушку с вами первый раз проходим поэтому будут тут пока что не версия перта так вот я вот это вот не понял, как я тогда сумел в коммерческий банк пробраться, а? It, really yeah. uh. uh. Не, ну, а Вадя реально зарос. Как? Каждую загрузку можно руки отдохнуть немножко. 7 кругов и 7. Вы как будто бы его не видите, блин. У меня друг оброс очень сильно. Тем более, если честь, что я с брат, с другом одним его не видели очень давно. С ладом. Воронкин. Не видели вадю овчинного очень давно долгое время. И, И девушка. Не понимаю. No, no, no, no. Алиса. Значит, ты знаешь, зачем ты здесь? Чудесненько что-то несешь. Вот как, возможно, мы на одной волне? Но это правимо. Тик-так, следи за часами. А, что ты сделал? А. Приветствую в приветствую, стране чудес, Бэтмен. А, Алиса в стране чудес, oh, что? Здесь я впервые пообщала лису. Какие приключения мы с ней пережили? You know, с ней пережили. Uh, какие приключения. А, на цель бетаранг надо было. а у ж фонари надо? Управляем мы так батаран, так блин, даже не да даже просто батаран. А, это шляп не про эти, про. Кажись, я понял, какие фонари надо уничтожить. Я по одному фонарю, потому что, ну, боюсь, что его опять этот ток мударит. А я только догадался, какие, про какие фонари он говорил. Шляпник-то этот безумный. Что-то типа, поспугало также было. В было такое же, такая же фигня с пугалом. Так, что-то я не понял. Сейчас как понял. Ай, ну Ку -ку. ворона, дура. За А вот сюда надо было. Черт! Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Похоже совсем заблудился. Где выход? Где выход? О, батюшки, куда же идти? В среднюю дверь. Средняя на право так. А если в левую? Левая средняя. Ааа, я понял, что его слабее, да? Мысль начинает путаться. Я уже соскучился по этой. Хочешь еще чаю, Лиса? Ребят, у меня, извиняюсь, у меня рука болит просто право уже. От того, что я в этом Архморджинс уже много часов играю. Она же не кончается, не кончается, не кончается эта игрушка, ага. Она все не кончается и не кончается, не кончается, враги. они Враги все не кончаются и не кончаются, ребятки. Ну делать, а враги тут все не кончается не кончаются. О, кончились. Ай! Ну, рука устала, ага. Вот это вот место на сред... где кость идет. На средний палец Кость, значит, устала уже. Враги с ногами и бутылками могут нанести больше урон, чем нежели не враги. Не с бутылками, не с этими. Вот, ну, собственно, на этом месте, ага. А, а Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо! А как -а хорошо-то, шкин кошкин Как -а хорошо-то! Я этому шляпнику, честно говоря, как я планирую, что делать после прохождения этой игры, после прохождения этой миссии, я планирую ему вызвать психушку на дом. Да. Ага. И деду, тем более, тоже. Шляпник, дай мне номер, дай мне твой номер телефона, пожалуйста, прошу я. Ага. Ручка забил. <смех> а, <что> -то... а <смех> да точно вспомнил. Я убил Бэтмена. Ребята, у меня рука так затекла, поэтому.. Не, ну мы это сделали, мы проникли туда в коммерческий бангот, ага. Не знаю, что было. Я езжал на правую кнопку. Брюс только не увидел. Оружие дети не игрушка, как говорится. этого парня так надеюсь он сейчас не возьмет этот ножик обратно стоит не полезный не с ножом а? алиса в зазеркале богу алиса в зазеркале. Вот Зазеркалья, а вот Алиса. Нет, даже не Алиса за а Алиса в стране чудес. как извините. Короче. Ребята. Короче. Ура-ура. Oh, okay. Ребят, короче, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях. "Бэтмен Arkham Origins. У меня рука устала. Просто у меня рука не заточена под такие. Ребят, короче, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях. Бэтмен Архам. Оджинс, это будет уже завтра. Пока-пока. Ребят. скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах. О, уже 49 минут, брали.